Всем привет! К совет от волшебного мира, расклад плюс игровые карты. А Давайте по сферам распределим, да? Так, деньги, деньги, отношения, отношения, деньги. Любовь, отношения, отношения, любовь. Деньги, любовь, деньги, здоровье, энергия, отношения, любовь, отношения, энергия, отношения, энергия. Деньги деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Так, любовь, здоровье, энергия, отношения, oval. отношения, любовь, энергия, любовь, отношения, любовь, деньги. Отношения, энергия, отношения и энергия. так энергия энергия вашего волшебства любовь любовь вашего волшебства отношения ваше отношение к волшебству Финансовый вопрос исполнения желаний вашего волшебства, мир волшебства. Хочет вам передать советы, чтобы вы обращали внимание на свою жизнь, на самих себя, что вас окружает. Так это у нас финансы. Так, финансы нам нужны для того, чтобы исполнялись наши желания, наши мечты, то, что мы пожелали, то, что мы захотели. Итак, финансы. Ну, также финансы, питание, одежда, обувь, лекарства. Но еще финансы исполняют и дарят улыбки, когда мы что-либо себе покупаем. Украшения или что-то из техники, или кому-то даже хочется купить блокнот, книгу. Не важно, что вы покупаете, главное, когда вы покупаете, вам доставляет эта радость, улыбка. Итак, посмотрим. Финансы доставят нам радость? В данный момент, прямо сейчас, нет. Но через минуту, или даже через секунду, а может через день, у вас уже будет исполняться ваше желание. Также вы потратите деньги, но потом опять приобретете. Заработаете. Кто-то вам подарит, кто-то вам поможет. Либо же вы накопленные деньги решите потратить. А кто-то придумает и будет дальше продолжать копить деньги. И станет уже достаточно в финансовом вопросе стабильны. Но все же нужно будет на что-то их потратить. Но так не хочется тратить деньги. Хочется, чтобы они всегда были рядом с вами и чувствовать себя финансовым именно в финансовом вопросе хорошо. Но, говорю, денег так и создан, чтобы мы тратили... Потом получали, опять а тратили, копили, тратили, копеяли и опять получали. В финансовом вопросе вам очень даже, возможно, и повезет. Вы сможете не только получить деньги и снова потратить. Но вы опять потратите, но вы опять снова их приобретете. Кто-то найдет, кому-то подарит. Кто-то заработает. Итак, в финансовом вопросе. Исполнение своих желаний. Все смогут воплотить. но ну, не все, конечно, желания, но многие люди смогут воплотить свои Первое желание, которое прям хочется. Сейчас что-то купить, нужное, важное, что-то необходимое. А что тут у нас отношения? Волшебный мир показывает магию финансов, как финансы могут исполнить желания. Так, отношения. Хочется узнать, какое у вас отношение к волшебному миру? Даже хорошее. Намного вы... Вы не должны верить в себя, вы знаете, что волшебный мир точно существует, что чудо в жизни бывает. А кто-то сомневается, думает, что волшебный мир лишь только в сказках. Но в итоге, когда случается именно магия в жизни, исполняется желание, в жизни появляется чудо, мир любви внутри вас, и человек начинает уже верить. Вы уже верите. А так вообще все верят в магию. В магию волшебства, в мир волшебный, в чудо, в мир стихии. Относится хорошо. К своему миру, к нашей планете Земля, к своим родным, к семье, к родственникам, к окружающему миру, к природе, к животным, к самим себе. Самое главное, к своему внутреннему миру. Вы понимаете и знаете, что мир волшебный существует. Волшебный мир внутри вас, вы и есть волшебный мир. В первую очередь для себя. А потом вы уже для кого-то. Целый мир волшебный. И также для вас наш мир, наша планета Земля, для вас волшебный мир. Так, любовь. Любовь к волшебному миру. Здорово. Кто-то очень-очень хочет своей жизни, своей жизни волшебства. Кто-то увидел внутри свой внутренний мир, мир любви, мир волшебства. Кто-то не верит, что есть волшебный мир. Но когда жизнь там много-много лет, человек уже начинает понимать, что есть волшебный мир. Мир любви, мир света, мир природы, мир стихии. Что жизнь — это и есть волшебный мир. Что сами вы и есть волшебный мир. Вы исполняете все свои желания. Дальше желания вы можете исполнять и других людей. Вы верите в то, что вас окружает. Вы верите в себя. Вы верите и любите волшебный мир. Так, здесь у нас что осталось? Энергия. Энергия, здоровье, Волшебный мир вокруг нас, и мы являемся волшебным миром. Мы и есть волшебники. Волшебницы, мы и есть волшебные. И вокруг нас тоже все это волшебное. Кстати, по поводу вот исполнения желаний. Мечты. Некоторые мечты не исполняются. И исполнение желаний. Только вот определенных каких-то желаний только исполняются. А другие желания нет. Кто-то думает, почему же так? Если бы был волшебный мир, все бы желания исполнились тогда какие бы были бы последствия, какими бы вы стали, некоторые желания не исполняются для того, чтобы показать, когда исполнится какое-то именно ваше желание, важное и нужное для вас, чтобы вы понимали, что вот он, волшебный мир существует, волшебство есть. А так я думаю и считаю, что человек сам может исполнить свою мечту, свое желание. Если уже не получится исполнить свое желание, свою мечту, можно прожить, испытать, именно в мечтах, в мечтах исполнить свое желание. Если у нас не получается в жизни, вот, например, загадали, и волшебство не произошло, само собой, само собой желание не исполнилось. Там далее, например, время, месяц, год, неважно сколько. Потом вы решили, что мечта не исполнилась, надо самим исполнять мечту. У вас не получилось исполнить мечту. Зато вы можете в мечтах представить, как вы ее исполнили, эту мечту. Пережить вот эти все моменты радости, испытать именно состояние именно того, то, что вот ваша мечта, она исполнилась. И дальше потом проснуться. Или же можно даже нарисовать, написать книгу, или вообще просто вот представить, как это все, и потом вернуться в нашу как бы, реальность и понять, что некоторые мечты, они исполняются только для того, чтобы показать волшебство, именно что-то важное и нужное. Благодаря исполнением желаний человек может меняться, также проверяются ну, все плохие качества человека, эгоизм, свое вот это вот личное превосходство, что вот все исполняется такие главные важные нужные, это все вот плохие качества, поэтому некоторые мечты не исполнится. То, что могут повлечь за собой. Не то, что возрастание, а не на рост вот именно таких качеств, не очень хороших в людях, которые могут себя проявлять, показывать. Энергия. Энергия вашей души. Хорошая. У вас будет еще лучше. И еще лучше будет у вас энергия души, мир волшебства. Вы поверите не только в себя, не только в других. Вы поверите в то, то, что вы есть. Вы верите в себя. Вы в первую очередь поверите в себя. Возможно, будете сомневаться. Но все же вы понимаете, что существует волшебный мир. Да, бывает не всегда волшебный мир. Себя показывает. Но мир любви вы открываете в себе. Потом видите вокруг, что существует мир любви. И вы радуетесь тому, ну, то, что наконец-то у вас получилось исполнить не только свою мечту, но и мечту других, кто вас окружает, других людей, возможно, животных, природы. Бывают такие не то, что эксперименты, а вы вот человек верит, что должно быть так, как человек думает. Вот есть почва, ну, она разная, там, земля, песок, блин разные есть почвы, да? Разная поверхность земли. На некоторых растут растения, а вот на других нет. Человек верит в себя, верит, что растения, они будут расти, если помочь исполнить волшебство. Начинает сажать. Кстати, это мужчина, он был в возрасте, дедушка взрослый, стал сажать растения. Итак, с одного растения посадил целый лес этот лес вырос. И сейчас там не только дом для самих растений, но еще дом для животных, насекомых. Это целый мир. Целый мир волшебный. Благодаря одному человеку, который все сажал-сажал и присаживал, поливал, ухаживал с растениями, получилось не только воплотить, но и также показать этот волшебный мир. Для нас тоже показывать, что вот волшебный мир – это наша понятная земля. Мы рождаемся здесь. Для того, чтобы мы увидели мир волшебства. И также волшебство – Другим показали, исполнили. Кто-то любит ухаживать за животными, кто-то за растениями, кто-то любит ухаживать за своим организмом, кто-то за своим телом, за своей ну, внешностью. А кто-то любит ухаживать именно за собой в умственных в знаниях, чему-то учиться, что-то новое изучать. Кто-то вообще без денег читает, Энергию мало. Но в дальнейшем у вас появится энергия, чтобы воплотить и показать волшебный мир не только себе, но и другим. Волшебный мир показывает... Что есть в мире любовь, нет мир любви, мир света, мир доброты, показывают в вашей жизни магию. Потом вы показываете волшебный мир другим людям. Новые знания, либо же заботы, либо помощью. Вы показываете, что есть волшебный мир. Мир волшебства. Волшебный мир это и есть внутри нас, вокруг нас. Мы находимся в волшебном мире. Мы являемся миром волшебным. Всем пока!